Всем привет! Сегодня у меня небольшой анпакинг. Это лазерный гравер The Caker. Сейчас мы будем его распаковывать. Шел он, наверное, примерно две недели. Сайт Гербест. Вот. Собственно, как он мне пришел? Меня немного смущает. Вот это. То есть видно, да, что пакет разрезан. И вот Мне интересно, Это было сделано с целью того, что коробка просто не могла влезть в пакет. И поэтому ее вот так вот как-то... Ну, вообще не очень похоже. Похоже на то, что на таможне просто вскрыли. Но при этом я не вижу никаких пометок с тем что его скрывали на домашнем вот, здесь ничего такого не написано обычно если уж скрывают что, то что-то пишут ну как бы что поделать будем смотреть так надеюсь что там все на месте и все цело достаточно толстая инструкция даже с картинкой что есть очень даже хорошо язык английский что там хорошо а, понимаю, это инструкция как пользоваться программным обеспечением которое в идее должно быть там в комплекте на флешке сейчас В принципе, все интуитивно понятно. Но в этом мы еще будем разбираться. Конечно, перед использованием я все это прочитаю. И... И только потом буду пробовать. Вкладываем. Смотрим дальше. Какой uh -huh. интересный момент. Вот здесь вот винтик. Ну, я очень надеюсь, что этот винтик просто попал при запаковке. И не является комплектацией. Судя по внешнему виду это не прикольно ага. все-таки его походу ходу вскрывать потому что здесь здесь разрезан скотчей хотя может быть это и я на сам гравер это здесь это, это отверточка с шуруп, шурупчиками и гаечками это для установки защитного экрана значит, хочу обратить внимание, что розетка европейская не наша но у меня есть переходник, и я очень надеюсь, что он подойдет. Так, здесь вот есть вставочки-пробнички, это фанерка и картоночки. Я так понимаю, это для тренировки. А, вот у нас кишечка есть обещанная. С программным обеспечением, что очень даже удобно. Так, что у нас дальше? Это у нас есть провод, скорее всего, да, это USB-шка для компьютера, для подсоединения к компьютеру. Ну, непосредственно, а это вот, собственно, сам защитный экранчик. Так, его мы сейчас тоже прикройте. Это будет еще не нужно. Ну, и, Слава богу, все целое. Все-таки я склоняюсь к тому, что на помощь таможню... его вскрывали. Ну, горку вот, дела. Ладно, это и, это и дела там. Ну, частично, что... Здесь, как видите, Упаковка добротная, здесь поставлены такие вот мягкие вкладыши, чтобы при транспортировке это все не, не, не травмировалось, не пострадало и не сломалось. В принципе, все вроде цело. Все хорошо. Также здесь подвижные части скреплены обутами, которые мы тоже сейчас разрежем. Так, здесь на корпусе кнопочки. Также установлены такие прорезиненные накладочки. Очень хорошо, чтобы я на поверхности не скользил. Так, на эту часть лицевую нам надо установить защитные экранчик он обклеен защитной пленкой с двух сторон которую мы сейчас снимем этот гравер предназначен для выжигания на а картоне и дерево, я надеюсь, кожа. коже на коже, собственно, я его покупала за тем, чтобы на, на коже сделать гравировку потому что у меня очень часто в заказах хотят там красивым шрифтом что-то чтобы было выгравировано, но я отказывала в этом, потому что мне как бы, было нечем это делать а сейчас есть У него небольшая мощность. На металле, конечно, и на стекле он гравировать не будет, но для дерева и картона он вполне себе сойдет. Собственно, Мне от него многое не надо. это дело установим. Хорошо, когда в комплектации есть все. Не нужно искать подходящие отверстия, отверстия. мелочи, okay. Кстати, гравер достаточно недорогой. стал мне около половиной тысяч. И доставка с деком до дома. То есть мне даже не пришлось ходить на нашу прекрасную Почту России. За это вообще -то, что... А за некоторое время до... За некоторое время до прибытия в Россию мне пришло уведомление на телефон. О том, что мне нужно указать некоторые данные свои и выбрать день и время доставки, чтобы было просто прекрасно. И мне очень понравилось. Так, ну что, теперь станочек готов к работе. Здесь вот установлен вентилятор, сама, сам лазер. И, собственно, все. Сейчас я пойду установлю программное обеспечение и что-нибудь попробую выжечь. Я докупила такой переходничок нашу розетку. Одеваем его. Сидит плотно, не люфтит, и я думаю, никаких проблем с этим не должно быть. Так, сейчас мы, собственно, будем устанавливать. Это пример того, что можно гравировать. Точнее, эти картинки можно использовать для этого. Угу. Вот, собственно, сама программа. Итак, что нам нужно для того, чтобы начать? Значит, мы зашли в нашу программу. У меня подготовлен в PNG мой логотипчик, который я хочу сделать. Добавляем его сюда, выбираем серый, делаем на 100%. Делаем инверсию. Вот. Нам нужно выбрать размер, который мы хотим. То есть, допустим, пусть это будет 2 на 2 см, нажимаем Save. И все, что нам осталось, это нажать кнопочку Done. Нажимаем кнопочку Connect. И нажимаем позиционирование. То есть сейчас лазер позиционирует нам нашу картинку. Я сейчас двигаю эту картинку. И лазер подстраивается под то, как я двигаю. Значит, так Бега вот лазер. Ну, и осталось нам нажать на кнопочку «Старт» и посмотреть, что будет. Перед началом использования необходимо с помощью колесик на самой лазерной головке установить фокус, чтобы на поверхности была маленькая точка. Ну вот, лазер начал выжигать. Я, правда, пока ничего не вижу. Что за... Хотя нет, что-то проявляется. Появился небольшой запах. Ну, вполне себе. <свеч> так. А, значит, лазер закончил. Начали мы в одиннадцать тридцать три, а сейчас двенадцать тринадцать. То есть получается сорок минут. Сорок минут. Ну, скажем так, это долговато. На поток что-то не поставишь, конечно. Но если нужно что-то сделать в единичном, то вполне возможно. Так, а сейчас объясню, почему у меня так все заставлено. А, у меня ходит собака, и если я могу его контролировать, чтобы не смотреть на лазер да, с других сторон, потому что защитное стекло только с одной стороны, то собака, конечно же, нет. Поэтому мне пришлось немножко так вот защититься. Сейчас мы это все уберем. Однозначно я в фотошопе заливала белый фон, вот прям стопроцентный белый. Видимо, лазер считает, что даже белый надо прожигать. Это вообще как бы точно не подходит, поэтому, скорее всего, надо Переводить в какой-нибудь типа формат PNG и делать фон прозрачным, то есть там, где бело, там должно быть прозрачно, потому что ну ластиком это все будет вытереть, который есть в программном обеспечении просто невозможно. Тут, ну сколько я должна потратить времени в Photoshop, это, конечно, будет все быстрее. Буду пробовать еще раз. Только сделаю фон прозрачным, оставлю только то, что нужно сжигать. По поводу самой гравировки, она отличная, я даже, скорее всего, буду уменьшать, потому что ну, черным-черно, занимает достаточно много времени, поэтому смело можно уменьшать, и глубину, скорее всего, можно оставить, а вот мощность лазеров спокойно. Ну, я считаю, эксперимент удался, первый косяк, но будем, значит, пробовать по-другому, изменять параметры и добиваться хорошего результата. Пробами и ошибками я добилась наконец Правильно, надо было в фотошопе сделать в PNG-формате файлик с прозрачным фоном, поэтому никаких лишних элементов не пропечаталось. Здесь я слишком маленькую мощность вывела, а здесь уже, значит, у меня получилось 70% мощности и 30% глубина. Вот, я таким результатом очень довольна. В принципе, нужно экспериментировать, пробовать на разных материалах, и вот, положительный результат, я рада. Сейчас я гравирую на коже, и уже видно, что он тоже выжигается. Запах, конечно, не очень, но вполне себе терпим. Так, ну что, лазер закончил работу, достаем и будем смотреть. Смотрите, как классно он гравирует на коже, кожа растительного дубления. Я довольна. Это вот то, что мне нужно было. Да, конечно, по времени это занимает прилично, но, блин, на это может потратить время, действительно. Ну вот и все, пожалуй, на сегодня. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Я обязательно отвечу. Всем спасибо за просмотр и пока!